Здравствуйте, дорогие друзья! В этом обзоре мы хотим рассказать вам о стильном, простом и компактном комплекте от Elyf под названием I Stick amnis 2. Устройство поставляется в белой картонной коробке. На лицевой панели располагается название мода, логотип компании и изображение самого комплекта. На противоположной стороне указана комплектация и инструкция пользователя. Открыв коробку, мы первым делом видим сам мод и бак. Под ним располагается небольшая коробка, в которой есть специальный шнурок, кабель USB Type-C, запасное Bubble стекло, сменный испаритель и z со специальным ключом, дополнительным дриптипом и комплектом i-Ring. Устройство представляет собой набор из компактного мода и бака. Так как комплект нацелен на начинающих, его дизайн и функционал максимально упрощены. Корпус выполнен из металла и пластика. Боковые панели имеют простой рельефный рисунок. Лицевая сторона несет на себе несколько индикаторов мощности. Максимальная, высокая, средняя и низкая. Над ними находится отдельная небольшая кнопка для регулировки мощности. Кнопка Fire вынесена на лицевую сторону мода. За прозрачным пластиком вокруг кнопки спрятаны цветные LED-индикаторы, которые своим цветом сигнализируют об оставшемся заряде аккумулятора. Аккумулятор Waystick Amnes 2 встроенный, его объем составляет 1100 мАч. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, который находится вверху на обратной стороне мода. Над разъемом есть отверстие для крепления шнурка, о котором мы говорили ранее. Коннектор расположен на верхней грани, ровно по центру. Здесь стоит отметить, что толщина мода чуть менее 20 мм, поэтому установить другой атомайзер так, чтобы все выглядело красиво, будет нелегко. Помимо этого, минимальное рабочее сопротивление в 0,3 Ома и максимальная мощность в 23 Ватта ясно дают понять, что ISTIC Amnes 2 исключительно МТЛ-комплект. Целевая аудитория вряд ли будет думать о замене атомайзера о ватах и омах. Комплектный клеромайзер выполнен в привычном для Elite стиле. Кольцо регулировки обдува находится снизу. Используемые испарители, аналогично таковым в Whitejust Mini, являются безрезьбовыми и легко устанавливаются и извлекаются.